Привет всем! С вами снова я, Алена. И сегодня я познакомлю вас с самодинами. Так, приступим. Вот, значит, у них тут клетка вот такая большая. Там домики стоят. Клетки, клетка, потому что вот эти вот птички, они дерутся Попозже выпустим Вот такие, вот такие разноцветненькие Вот там у них еще зеркальца. Вот сейчас покажу, вот это у них собрать на стороне зеркальца. Подпись, качаются вот здесь вот Ну, все понятно, жердочка там Тут их пять штук. Двое вот таких вот, вот таких вот двое, и трое вот таких. Очень они красивые. Так, дальше. У этих мадинов, которые не в этой клетке, а в у них растет, веточки. Вот ну вот все прям хорошо, так классно они вот там вот все скопились ого прям все вот на одной жердочке сидят а, маленькие вот эти вот маленькие вот это вот с черненькими клюзиками это маленькие оба маленьких Вот такие вот у них мама с папой. Не знаю, какие из них. Ну вот, вот такие вот. Такого вот цвета. Вот такие. И Дальше вот. вот это вот новенькие птички. Ой, какие классные! Целуются, целуются. Видела? Классные. Вот эти малыши, которых я вам показывала, они вывелись вот в этом вот домике. вот здесь еще у них там домики разные вот два малыша сидят маленькие вот здесь вот здесь вот они кушают пьют воду. И вот в этой они купаются вроде бы да ох как их много, как их много. Видишь здесь вот сядут? Вот такие лапы. Лапушки прям такие. Вот он. Маленький такой. Не понимаю, почему. Маленькие, а черненькие. Они же потом окрасится, да? Так. Вот такой вот. А эти напивают. Вот, напивают они. Ой, какой тут буст стоит. Раньше было только э, пятих. Нету. Так, давайте посчитаем, сколько. Вот здесь вот их штук пять. Да, пять штук. Раз, вот здесь раз, два, три, О, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Их пятнадцать штук всего здесь. Ой, какие лапули. Такие лапочки. Лапочки. Лапочки. Вот таким кормом мы их кормим. Бака. Что это? Ма... Не понятно, что это. Лю... Люкс. А, вот люкс, да. Люксвака. Корм, э, кормовая смесь для мелких и средних попугаев. И второй корм. Второй корм называется вот, Верные друзья. Верные друзья. Вот такая картинка. Комплектный, комп, комплексный корм для экзотических видов птиц. Здесь вот такой вот. вот такая смесь с семечками. А в банке вот такая смесь. Вот, так, вот эти вот такие, как дятла. Такие большие. Так хочется их всем потрогать. Ой, я его потрогала. Я до его хвостика докоснулась. Я докоснулась на хвостика. Они такие пушистые. А, наверное, щечки у них вообще пушистые. Започка. Так вот прям докоснуться до него не хочется. Вот прям. Ничего себе. А! Вот это да. А тут они прям так красиво уселись. Супер птица просто вообще классно хожу вот эти так ну ладно всем пока с вами была алена если вы хотите узнать подробнее об магинах какого-то вида или, ну, о этих, или об этих. Например, ну, здесь вот они разные. А здесь вот они одинаковые, только цвета разные. Вот. А если вы хотите узнать о ком-то подробнее, пишите мне в комментариях. Я вам <смех> сниму видео или отвечу. Ладно, всем пока. С вами была Алена. До новых встреч. Пока!